здравствуйте господа могу сказать о том что лично я много лет подряд критиковал какие-то компании которые работают на рынке потому что я вижу как некоторые сетевые компании работают некорректно но сейчас я понимаю что каждому маркетинг плану есть место на рынке и если существуют жулики то как бы те, кто попадается под жульничество, это люди, которые должны быть чему-то научены в жизни. Я могу сказать, что каждый маркетинг-план имеет право быть на рынке. Сейчас я говорю о компании Nature Sunshine Products. И ее основных центровых преимуществах. Давайте э, в двух словах о центровых преимуществах Nece Sans. Есть огромное количество компаний, новых бумовых, которые предлагают некую уникальную систему зарабатывания денег быстро-быстро здесь и сейчас и сразу. Э, Neche Sans этого сейчас быстро-быстро не предлагает. Поясню почему. Потому что э, быстрая прибыль в основном зависит от того, чтобы взять человека, который у нас на встрече. Поговорить с ним так, чтобы он сдал много денег, и мы с этого заработали определенный процент. Так вот, Nature Sun не поощряет модель такого общения, чтобы с людей забирать большие суммы денег. Поэтому нет больших вступительных взносов. Компания не предлагает пять видов входов, компания не предлагает человеку выкупить дома склад продукта. Компания не предлагает человеку срочно сейчас вступить. И бежать потом продавать эту продукцию по своим знакомым. Компания Nature Sunshine обучает людей правильным навыкам, корректному поведению на рынке. И вы, начиная строить этот бизнес, научитесь приглашать человека, которому нужен продукт. И учить его пользоваться этим продуктом регулярно. И основное преимущество NSP в том, что человек на второй и третий месяц своей личной покупкой делает товарооборот больше, чем в первой, в отличие от большинства других компаний, где человека завели в бизнес, и он уже в долгах больше ничего не покупает, ему а, хочется отбить долги, которые он взял в банке. В Nature Sunshine человек покупает продукты чуть-чуть первый месяц, а, распробовал его, берет во второй месяц и становится постоянным клиентом, и это будет ваша а, постоянная организация, которая будет тратить деньги. Я видел людей, у которых 5000 человек. Какая-то структура построена, но она никакой активности не делает. В nature Sunshine такого не бывает. Если вы построили структуру там тысячу или в пять тысяч человек, вы будете в шоколаде годами. Потому что люди продолжают чистить зубы, люди продолжают а, мыть волосы этими продуктами, люди продолжают пить эти витамины, а, эти биологически активные добавки, эти соки, эти моющие средства. Люди продолжают этим пользоваться, они сравнивают это с другими брендами и остаются в НСП. Огромное количество людей, пробовавших другие коктейли, другие моющие средства, другие зубные пасты переходят на бренд NSP именно по причине того, что чувствуют здесь больший результат.